Сам интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзора набор инструмента от компании MIOL. Набор 58-130. Набор состоит из 82 предметов. «Меол» – это харьковская фирма. Одно завод по производству инструмента находится в Китае. То есть, ну, это не, не, не меняет качество инструмента. То есть, по отзывам по миолу вы найдете только положительные отзывы. И отзывы от наших клиентов также это подтверждают. Сверху на, на кейсе идет упаковочная коробка. Важная информация, это комплектация здесь указано. Два рабочих квадрата, одна вторая, одна четвертая. Есть знак «Высшая проба Украина», то есть имеет награды данная фирма. И указывается здесь, где изготавливается набор, то есть сбоку. По комплектации две трещотки под 1,4 дюйма и трещотка под 1,2 дюйма. Под 1,2 дюйма трещотка, видите, имеет небольшой изгиб. Ну, у ней, кстати, удобнее будет работать, чем прямой обычный. Трещотка под 1,4 дюйма, прямая, полностью, без изгиба идет. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 250 мм. И под 1,4 длина 150 мм. Трещотки в наборе идут на 72 зуба, мелкий шаг. Разборные, то есть два винта выкручиваются, можете обслужить внутри сердцевину. Есть реверс, переключение право-влево и быстрый сброс. Нажимаете кнопку и тыщу. Быстро можете поменять головку. Рукоятки здесь комбинированные. Резина, пластик. Черный цвет это пластик. И рыжие вставки это резиновые. Надпись на трещотках. мел инструмент на, самом, на самой рукоятке, где пластик. На металле надпись «МИОЛ» нет, то есть указано только хром-ванадий, хром, -ванадий, хром -ванадиевая сталь. Трещотки мелкий шах, 72 зуба. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Ручка здесь полностью из пластика, есть квадрат присоединительный. Применяется или с битами, такие вот биты, в прессованную головку, Получаем отвертку. Или просто с сголовка под квадрат 1,4. Для трудонаступных мест. Удлинители. Под 1,4 имеем 3 удлинителя. Есть удлинитель 150 мм, это для трудонаступных мест. Есть удлинитель обычный 100 мм и маленький 50 мм. Два удлинителя под одну вторую. 125 мм В верхней крышки и удлинитель 250 мм. 250 мм. Также вот с помощью такого переходника превращаем Т-образный вороток. Переходник этот можно использовать для перехода с 3 дюйма на одну вторую. То есть использовать наловки из набора. Выключать трещотку. Три восьмых. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеем резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадали. Два кардана. Одна вторая и одна четвертая дюйма. Это для труднодоступных мест. Работать под углом можно. Биты. Под одну четвертую биты уже идут с переходником. Под одну вторую биты используются. То есть отдельно используется переходник Переходник в комплекте вставляете нужную биту сюда. И уже подключаете или трещотку, или вороток. В в наборе идет профиль шестигранный, 1 и 1 четвертая. Под 1 четвертую у нас головок 13 штук и под одну вторую 12 штук. Самая маленькая под 1,4 дюйма имеет 4 мм, шестигранная. И самая большая у нас на 14 шестигранная. Под 1,2 самая маленькая 14 мм 6 граней. И самая большая на 32 мм. Вес головки 32 мм. Составляет 211 грамм. Надпись на головке хромбонадий 32 мм. Логотип мел На головке. Логотип не ставят. Мел только есть надпись на трещотках. Инструмент в наборе весь матовый. Имеет матовое защитное покрытие. Хитосколов, Заусенец после тя не заметили. Очень хорошо все отполировано. Здесь вопросов не возникло. Далее. В верхней крышке есть набор ключей. Общее количество 9 штук. По размерам 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 22 ключи. Ключи комбинированные. Верхняя крышки ключи защелкиваются, то есть исключает выпадание во время закрывания. Сейчас попробуем закрыть, все держится на своих местах. Кейс состоит у нас из двух частей. Посрединее имеем вот такую широкую завису. Все, все наборы, в принципе, Мел, у них кейсы одинаковые. Что еще? Кейс черного цвета и пластиковые защелки запирания. Такие вот, горизонтальные. Будут. А, забыл вам по битам сказать. Биты под одну четвертую дюйма. Здесь 17 штук бит. Под 1 вторую дюйма 15 штук. Биты здесь есть шлицевые, есть шестигранные, есть биты торкс. Вот профиль торкс. И крестообразные. Также самое головок под 1,4 дюйма, которые идут уже с переходником. Торкс, шлицевые, шестигранные и крестовые. Вес набора составляет 5,5 кг. 5,5. По габаритам кейса ширина 38 см. Длина 32. Это с рукояткой. И высота 8 сантиметров. Запирание на горизонтальные защелки. Логотип МИОЛ на верхней крышке. Это рекомендуем покупки. Кому нужен комбинированный набор, набор инструмента с ключами, с набором ключей. Также можете присмотреться к наборам инструмента. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.